Ищешь большие скидки? Мы тебе их предоставим. В честь открытия нового сезона мы даем скидку на минимойки и в подарок пенное сопло плюс очки. Также мы даем купоны на розыгрыш, которые ты можешь зарегистрировать и принять участие, в котором мы разыгрываем кучу разных призов. Плюс 300 бонусов на следующую покупку. Это очень заманчивое предложение, так что успевай. Приходи к нам в Керхер Центр и совершай покупки. Удачи!